У нас у всех есть какое-то обучение, но я хочу сказать, что иногда мы получаем обучение внутри системы. Ну, вы, может быть, слышали такую фразу, как с волками жить поволчевыть иногда люди не понимают что маркетинг план это как некое условие для жизни дистрибьютора то есть человек который попадает в определенную компанию его маркетинг план и его спонсоров и всю эту команду обучает вести себя определенным образом иногда мы считаем что от нас очень многое зависит но порой условия для жизни диктуют наше поведение ну например если людей запереть в клетке на там не знаю месяца два или три то у них будут совершенно другие выстраиваться отношения если их например поселить в разные номера в крутой гостинице где все включено я думаю что вы об этом понимаете и сегодня я хочу поговорить и сделать акцент на том чему учат маркетинг план сетевой компании в которой мы можем работать итак меня зовут зайцев алексей я один из топ лидеров nsp и хочу сказать, что за 17 лет насмотрелся разных компаний, так как много проводил встреч с сетевиками, тысяч встреч. Поэтому, насмотревшись на маркетинг-планы, я видел то, как ведут себя внутри этих компаний э, лидеры и еще и ну, люди, которые находятся внизу. Итак, а чему же может учить маркетинг-план? Маркетинг-план может учить продавать, безусловно, потому что продавать продукцию для того, чтобы сделать какой-то личный оборот, это обязательное явление, это, ну, прям классика-классика, чему обучают а, сетевые компании. Причем самое интересное, что это почти обязательно, например, для косметических фирм, да, то есть это почти обязательное явление. Причем очень часто в этих компаниях люди выкупают а, продукты для того, чтобы сделать к концу месяца квалификацию, то есть они а, почему-то возят продукт в багажнике, почему-то дома иногда моют <свят>, пол шампунем, потому что... Не потому что шампунь плохой, а потому что его слишком много. Вот. И очень часто дома настолько много продукта, что его просто хочется кому-то подарить на день рождения, лишь бы вот дома он не стоял, потому что срок годности и так далее, и так далее. И маркетинг-планы некоторые к этому просто располагают. То есть это, это на самом деле связано с тем типом маркетинг тона в котором находится дистрибьютор. Следующий момент. Некоторые компании учат вербовать. В основном это бумовые компании, где а, человека обучают разводить собеседника на большой пакет. То есть, ну, например, вот есть люди обеспеченные, у которых есть там свободные всегда там 2-3 тысячи долларов дома, и эти люди могут себе позволить выделить там 500 или 1000 долларов на какие-то инвестиции, потому что, ну, они, в принципе, хорошо зарабатывают, да. И, допустим, мы возьмем, вот есть там один финансово заряженный человек, который ездит на хорошей машине, у него там нет кредитов, есть финансовые запасы и так далее. И есть люди необеспеченные, ну, будем называть их необеспеченными. Так вот, когда дистрибьютор вербует, да, он предлагает, допустим, войти в бизнес на какой-то большой пакет. То есть, разумеется, на пакет в тысячу долларов, там, или в две, или в три, у этих людей денег нет. Но этого найти не так уж и сложно. Тогда появляется вопрос, почему эти люди после общения с таким сетевиком, который научился вербовать и разводить на деньги, вкладывают и подписываются в итоге под наставником. То есть, они научились вербовать так что человек пошел в банк или куда-то к знакомым занял денег вот а те люди которые более или менее обеспечены их можно типа вообще не трогать просто освоив технологию вербовки людей то есть навык вербовать людей загоняя их в долги это тоже навык например когда ну, можно войти на маленький пакет, типа, там, 100-200 долларов, а можно войти на большой пакет для серьезных предпринимателей, потому что ты быстро окупишь свое дело, бла-бла-бла, здесь уникальные возможности, соответственно, ну и человека разводят на большой пакет. По большому счету, нет никакой разницы, сколько человек вложил денег. Самое важное, какого размера команды он создал, и самый важный момент, потребляет ли эта команда с потребителями вообще продукт, потому что какая разница, на какой пакет он вошел. Сетиво-маркетинг деньгами не делается, но вербовщики пытаются объяснить, что все по-другому типа вот человек который вложил большую сумму у него другое отношение вы знаете человек который вложил большую сумму у него на какое-то время э, другое отношение а потом когда понимает что бизнес у него не получается он эти долги потом э, отбивает в другом месте другой вопрос что э, у него остается негатив по отношению к сетевому маркетингу да и, и и форма заработка на нем она корявая это некорректные действия по отношению к своим кандидатам. То есть это ну, вербовщик, сетевик, который, ну, по сути, разводила, я бы так назвал. Да? То есть очень многие люди, которые так работают, являются вот такими сетевиками воровать и идти по головам. Но это совершенно другая тема, это тема финансовых пирамид. Когда человек, для человека нормально, ну вот, что есть сеть, например, да, которую ввели сначала на небольшую сумму, например, вложить 100 долларов для того, чтобы прокрутить их и получить 200. Вот, человек подписал каких-то там новичков, они получили по 200, убедились в том, что система нормальная, вложили по 1000. Достали по две, вот, убедились в том, что система нормальная, и грубо говоря, вложили потом более большие суммы. в этот момент это происходит у массы людей там у тысяч, да, кто-то вкладывает квартиру для того, чтобы получить две, ну потому что компания работает уже там полгода или год, уже и к ней есть доверие, все серьезно, она платит, ну как бы фишка. Фраза, она платит, да? Она платит до тех пор, пока не пошли вот эти большие вступительные взносы. В этот момент лидеры сворачиваются и линяют в другую компанию, потому что они успели набрать вот этих взносов. И компания быстро прикрывается. То есть э, в личных кабинетах у них на счетах может быть и миллион, вот, а компания уже не существует. То есть компания, основатель фирмы сказал, что «Ой, нас правительство закрыло, там какие-то изменения, какие-то там неполадки, виноваты все, кроме не, кроме я». То есть это вот частая ситуация. И люди, которые идут по головам, это вот сетевики, они часто идут вот по таким финансовым пирамидам. Для них это нормально, это как бы вот отсутствие этики, и когда им наплевать на то, что происходит внизу сети, что внизу люди теряют деньги, они так часто говорят, вот мои люди, моя первая линии, они заработали, на остальных как бы мне не важно. Самое главное, что мои заработали. Это не подумал, что здесь внизу 500, 600, там тысячу человек, может быть, там 10 тысяч человек и так далее. То есть очень часто а, вот это глобальное воровство идет ну, под какими-то хорошими, добрыми помыслами, типа мы помогаем населению зарабатывать деньги, а, там президент компании выделяет деньги, значит, э, потому что он не хочет дать деньги банкам, а вот дает деньги простым людям, это возможности, это великий президент, глобальная идея. Ну, то есть это, по сути, воровство, которое прикрыто добрым делом. Ну, так чаще всего и бывает. Поэтому, если человек э, ходит по пирамидам, ну, грубо говоря, шастает то в одно, то в другую то в крипто, то в какую-то еще компанию, то это ну, вор, который спокойно ходит по для них это абсолютно нормальное явление. То есть они работают администраторами в проектах, они работают э, вот в таких в основном временных компаниях, где самое главное вовремя выйти. То есть этот, эта форма жульничества называется э, воровство. Просто оно идет через идею сетевого маркетинга. Вот. И, и воровство идет глобально в большом масштабе, потому что поначалу людям платят деньги, проценты платят, а потом резко чих компания закрывается. Да, и у вас на счету может быть очень много. Там и три квартиры на счету, и пять квартир, вот, и десять и так далее. Но просто их не вывести. Кнопка вывода средств не работает. Вот. А люди, которые освоили эту методику, для них это нормально. А то, что внизу люди потеряли, а, наплевать. То есть, ну, если у нас отношение к людям с нашей команды, как к своим детям, да, такое здоровое, мы хотим для них хорошего, то безусловно, человек воровать и идти по головам не будет в подобных компаниях. А, нормальный, как бы здоровый лидер, он создает долгосрочное дело, в котором он может делать его не торопясь. Он не, не будет загонять своих людей в долги, потому что он понимает, что долги не всегда можно отбить, а негатив по ним получит процентов. Поэтому эти люди в основном помогают новичкам. Идти с той скоростью, с которой они способны вообще остаться в системе. Это совершенно другая тема. Это вообще другая тема от того, что мы учились раньше. Потому что там, выкупать и продавать, да, там вербовать и разводить, да, и вообще заниматься там воровством через пирамиды, это вообще другая тема от построения долгосрочной команды, где задача, чтобы сеть. Росла с той скоростью, чтобы ей было комфортно сохраняться в системе. Итак, сегодня мы узнали о том, чему учит нас маркетинг. И давайте подумаем, чему учит вас маркетинг, чему учит а, маркетинг той компании, с которой вы работаете. А, учит ли компания продавать, если у вас дома продукция с запасом? По какой-то причине, любой, да. Учит ли компания э, вербовать, да, где есть большие пакеты, есть ли у вас большие пакеты, э, есть ли у вас инвестиции в великое светлое будущее, чтобы вы могли заработать много. Да и э, есть ли возможность у вас работать там, в своем темпе, э, пригласить человека через год и через два, да, работать с продуктом, который в принципе имеет адекватную цену с розничными магазинами, да, где, в принципе, аналогичный продукт стоит схожих денег, да, где, в общем-то, есть долгосрочное дело, нормальная компания, ну и, собственно говоря, подходящая под эту команду. Где мы? Где мы находимся? Может быть, подумаем? С вами был Зайцев Алексей. Всем пока-пока.